Привет, друзья! Смотрите, вот это Панки подарил сюрприз для наших девчонок. Какой классный! И это шопкинсы из путешествий по всему свету. Очень интересно, с какой страны шопкинсы нам сегодня попадутся. Давайте его поскорее откроем. Ой, как же я люблю путешествия! Очень приотень! Особенно я люблю Испанию. Она так Ой, а я люблю солнечные талии, море, солнце, белисимо, белисимо. Ой, слушай, может это толь итальянский? Выслала бы пару билетиков, чтобы мы туда-сюда оба летали бы в отпуск, покупались бы в море, позагорали на солнышке. А так хочу, хочу, хочу. А пицца, ой, мама мия. Вот это тебе понесло, петинка. А я люблю Францию это за центр моды это кто тебе такой сказал вообще-то центр моды давным-давно стал Милан и он находится в Виталии ладно, знаток моды ты мой пойдем смотреть, какие там сюрпризики нам попадутся посмотрим, в какое путешествие вы сегодня поедете, девчонки и панки открываем, все поразлеталось так, это наш вкладыш посмотрим по нему, что нам попадется Смотрите, здесь есть шопкинсы из Франции, Великобритании, Англия, потом Италия, Германия. О, специальная серия! Также есть Испания и, конечно же, лимитированная серия. Только три шопкинса, точнее, Петкинса. Точно, это же все Пэткинсы. Ну почему здесь написано шопкинсы? Ну что ж, давайте смотреть. И первый сюрприз это... Ух тышка Нет, это не пицца точно. А -ха -ха, потому что пицца у нас тоньше. Если присмотреться на первый взгляд, то кажется, что это пицца. Слушайте, ребята, что это такое, вы знаете? Но ну, давайте скорее смотреть. Это у нас... Для начала найдем мы нашу Италию. А -а -а! Точно, Смотрите! Это пицца итальянка. А вот она, сто процентов. Я прям угадала. Здесь даже сыр, моцарелла. Очень-очень классно. Ну, перчинка, это точно для тебя. Ну что ж, а теперь давайте смотреть второй сюрприз. Вау, это духи. Наверняка французские. Сейчас будем смотреть. Смотрите, здесь вот так вот. Давай мы тебя, сахарок, попшикаем. Вот так надушим и тебя. Пшик, пшик, пшик, пшик, пшик, пшик, пшик. М -м, теперь будешь пахнуть Франции. А теперь узнаем точно, французские они или нет. И там, где наша Франция, нет. Здесь Италия. Вот и Франция, точно. А, смотрите, я прям с первого раза угадываю. Это Франция. О, ничего себе, это мадам Шанель. Вот она. Кстати, она не простая. Это у нас редкая. Она у нас редкая, потому что пицца у нас обычная. Повседневная. Хе, круто, у меня есть целая пицца. А у меня тут французские духи. Очень красивый запах. Лучайте, а у мне... Ну что ж, друзья, видимо, нашим малышам не получилось перенестись в волшебный лес, поэтому они эту коробку перенесли к себе домой! Это, конечно же, круто! И все благодаря Панке и его волшебному камешку! Ну что ж, а мы не будем оттягивать! И достаем наш первый шаг. И открываем первый слой! И... О, смотрите! Первый и сразу золотой, вот это класс. Ну что ж, посмотрим, повторка или недостающая куколка? Как вы думаете, повезет мне или нет? И наш второй слой, вот он золотой шарик. Ну и конечно же наклеечки. И третий. Ой, вот выпала золотая корона. Ой, какая классная. Такая прям блестящая, блестящая. Новенькая или не новенькая? Новенькая или не новенькая? Новенькая, новенькая, новенькая, новенькая, новенькая. Я не знаю, в общем. Ну что ж, давайте откроем вот этот сюрприз. А, сразу вот и ленточка. Это новая, новая, новая! Смотрите, такое у меня еще нету! У меня опять совпала семья! И кое-какая соседка съедет от этой троицы! Вы уже догадались, кто именно? Тогда быстренько пишите в комментариях! Ну, наконец-то я ее нашла! Очень-очень классно! Я уже просто... Мне не терпится посмотреть на саму куколку! Маленькая куколка! Очень классная, такая яркая, прям красочная, ну вообще. А это, наверное, просто бомбезная. Вот ее шикарный наряд. Ага, такие вот трусики с юбочкой, футболочка и жилетка. Все это дело, жилетка юбка, блестящие. М -м -м, классно. И еще что-то. А, ну да, конечно, я уже и забыла. С той радости просто забыла. У нее еще есть бутылочка. Вот она, белая и голубая с блестками крышечка, очень классная. И откроем саму куколку. Один, два, три, четыре, пять, гоу! А, какая классная! Это Independent Queen. И у меня есть ее малышка. Приветки! Какая ты у меня красавица! И ты у меня красотка! Ну что ж, теперь мы с тобой будем жить вместе! Ура, ура, ура, ура! Спасибо, любезки, что причились! Теперь у меня есть стада и сестра! Да и всей такая крутая! Ну что ж, поехали дальше! И второй шар Бумс. ну что ж, посмотрим, кто здесь внутри ух тышка, это спортсменка интересно, интересно тоже же за спортсменка здесь и желтый шарик поехали дальше Ой, вот выпал наш розовый мячик. И откроем вот этот сюрприз. А, -а, -а конечно же, это бейсболистка. Одну такую куколку я уже разыграла. Наверное, и это пойдет на конкурс, потому что у меня такая же есть. И следующий сюрприз. Здесь бутылочка. Розовенькая, нежная, с котиком и белой крышечкой Ой, вот ее костюмчик Это такие вот трусики с рюшами И футболочка И сейчас достанем саму куколку Один, два, три Пу-пу Ну, конечно же, здесь два сюрприза В одном из них кепка Ой, с сосочкой. Вот она, розовенькая, с сердечком И такая вот красненькая сосочка о, я, ребята, я вас поздравляю, эта куколка меняет цвет, я уже вижу, как эти пряди становятся коричневые, А, круто, классно, она меняет цвет, меняет, и наверняка купальник становится полностью целиком красный, вот такая куколка мне сегодня попалась, это повторочка, очень красивенькая и она очень классно меняет цвет. Ну что ж, посмотрим дальше, что же нас еще ждет впереди. А теперь поехали дальше. Иди, мой хороший. Упс! <т players> ну что ж, третья куколка. А здесь повторка или новая? У смотрите, здесь камень плюс барабан. Это что же, рокерша? Интересно, какая куколка из рок-клуба нам сегодня попадется? <свес> а, это, ребята, это золотой шар! Вот это прикол! Да-да-да, это наклейки, конечно же! И поехали дальше! Вот наш микрофон с нотками! Итак, открываем... Здесь пусто. Ой, <с> выпали такие же браслетики, как и у Independent Queen, только черный с металлическими вставочками. Вот какие они классные. Интересно, этот Панки будет менять цвет или нет? Вот его костюмчик. Классная футболка белая с надписью. Черные рукавчики, джинсовые шортики и клетчатая рубашка. Следующий сюрприз... Конечно же, это черная бутылочка, смотрите. Они полностью только отличаются одним цветом. Здесь розовый, здесь черный. А так бутылочки просто идентичны. И последний сюрпризик. Ну, конечно же, здесь его черные кроссовочки. Вот они. Если честно, мне панки младшего обувь больше нравится. Она какая-то поприкольнее. Ну и, конечно же, сам шар. Один, два. Три, четыре, пять! Ух ты, вот это был выстрел! Ребята, я уже очень жду фотографий следующих двоих мальчиков с четвертого сезона Декодер! Мне очень интересно, как они будут выглядеть, какие они! Ну а пока что откроем нашего Панки, пока мы будем ждать Декодер появления его в наших странах! Потому что сейчас он есть только в Америке, к сожалению! Ух ты, я уже вижу, как Панки меняют цвет. Ой, смотрите, он похож на цыпленка. Такой прикольный, класс. А вот наш еще один мальчик в нашей огромной семье. Ничего себе, девчонки, вы это видели? Это же еще один Панки. У меня теперь будет все, Ты что ли? Это как так может быть? Ты Панки? Откуда вы? Но нам еще нужно проверить, меняют ли цвет наши две куколки и как они это делают. И панки, ныряй. Вот, он становится ярко-синий. А теперь в теплую. А, розовый. Но мне больше нравится, когда он синий. Давайте ему вернем прежний вид. Вот так ему намного лучше настоящий парень. А теперь наша спортсменочка. Ее волосы потемнели, и купальник, он становится полностью-полностью красный. А в теплой водичке. Она рыженькая. И купальник в полосочку. И она умеет плеваться. Кстати, мы не проверили, что умеет панки. Ну иди, Мой мальчик. а а, -а, -а! Он у нас писает, как и все предыдущие панки. Вернем прежний цвет. Вот он, синенький. Друзья, ну как же наш канал обойдется без конкурса? Смотрите, сегодня у нас будет участвовать в конкурсе Локерса. Ой, какая же она красивая и блестящая. Я обалдею. Ну что ж, а теперь Чуть попозже, еще нужно подписаться на канал Даниэль Лайфстайл. И ссылочка на этот канал будет внизу в описании под этим видео. Ну и конечно же, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. А итоги конкурса будут в четверг, 21 июня. Всем желаю удачи! А зачем вам нажимать колокольчик, это я сейчас расскажу. Потому что в одном и следующее